Mm. <music> В малом зале концерт спортивного комплекса Уник состоялось совещание по вопросам заселения и иностранных студентов в общежитие Казанского федерального университета. Заселение нагородных студентов первого курса очной формы обучения Казанского федерального университета в деревню Универсиады будет проходить с 24 по 31 августа в соответствии с графиком заселения по институтам. В этом году была предложена и принята на конференции профсоюзная была принята студенческим советом городка Ассоциация деревни Универсиады, Ассоциации иностранных. Студентов. Система рейтинга, которая позволяет любому студенту, независимо от курса, проживать в общежитии в деревне Универсиада. Общежитием будут обеспечены 100% первокурсников, нуждающихся в этом, а также студенты, рекомендованные к заселению. Всего под нужды КФУ будет предоставлено 13,5 тысяч мест в деревне Универсиады и в студгородке университета. Диана Шилова, Леонард Вольтьяров, Универньюз.